Следующий. Ну, я понимаю, вы танцор. Что танцуете? А, я умею танцевать dancehall, хип-хоп, hop-hip, hop jive, jump, cramp, жесткий крамп, hard крамп, жесткий hard крамп. ламбада, не побрезгиваю тиктоником. самба, румба, мамба, угощайтесь. Locking, папинг, popping, popping, pudding, meeting, viking, chaining, tataming и games. Challenge everything. Я так понимаю, вы нам сейчас покажете танец. Нет, у меня биатлон. Человек с очень маленьким. <сосы> Здравствуйте. Здравствуйте. Я тот рыцарь, который вызвали из темницы забытый занр игры на бокалах. А, те группа, прошу, пожалуйста, мои резонаторы. А, ладно, сам. <сосы> <сосы> По-хорошему ребят, стакан, а? Серьезно, по-хорошему Вот пока по-хорошему просу отдайте, пожалуйста, стакан. Всем привет, я Катя. Я хочу быть активной, участвовать во всех студенческих конкурсах. Я это могу. Я самая, ну, вот, самая активная. Еее, yeah, наша группа новым треком сейчас порвет всех. 9206 М. наша группа туристический менеджмент. Yeah, 2.0.1.6. Год сейчас. Yeah. Сейчас начнем. Хоп! Хоп! Хоп! Хоп! Хоп! А еще я победительница фестиваля кричала! Мы студенты! Хотим идти! Откройте дверь нам. Вот такая кричалка. Где ваши руки! Спасибо! <coughs> Извиняюсь! Сейчас oh. начнем! Сейчас начнем! Yeah. Чисто, О, на, е, е, е, е. Да начинайте уже. Ну, сбились за вас. Ну да, давайте заново минус. Заново, минус что ли? Здравствуйте. А, а как вас зовут? Меня зовут Анечка. Что делать будете? Сегодня я с удовольствием исполнила бы для вас песенку. плакала в вечерней тишине. Хел! Оу, Молодежь! А что ты тут делаешь? А да, все, закругляемся. А, у вас тут прослушивание? А, а о чем меня никто не предупредил? Знавески аккуратнее, у меня жена их стирала. Ты понимаешь, ты роль свою прожить должен, Че ты? Ну как? А! Не подойдет такой танец, да? Ну ладно, свет выключи сам главный. Так, парни, что у вас? Ну, у нас такой видеоролик, разные студенты приходят, чтобы поучаствовать в кастинге на студии сну. Типа девочка-активистка, короче, такая, типа, привет, я там везде хочу участвовать. Такая. Потом на сцену выходит театр теней, и потом выходит театр помады, театр туши, театр бычьей туши потом выходит. Театр косметики. Не смешно. Ну, короче, есть танцор, который знает много стилей. Там хип-хоп, самба, румба. А, да, да. Вот сделать еще такой вариант: то, что он перечисляет самба, румба, и потом мамба и достает мамбу такой. Вот это зайдет. Сделаем. Что еще есть? В конце мы просто резко говорим: что приезжайте на российскую студенческую весну в Казань. Ну, если ничего другого не придумать, то ладно, оставьте такой вариант. Приезжай на российскую студенческую весну в Казань! Чтобы зарядиться позитивной энергией российской студенческой весны! Ребята! Ребята! Что-то мы тут сидим, все, закругляемся, давайте. Свет выключаем, питры пускаем, заставка, отбивку включаем. Все!